Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – измены. Очень скользкая тема, очень сложная тема и крайне интересная. Измены происходят, как правило, в двух случаях. Первый момент – это психоэмоциональная составляющая. Второй – сексуальная составляющая. Расскажу подробно о психоэмоциональных проблемах внутри семьи. Обратите внимание, часто ли вы общаетесь друг с другом. На какие темы, есть ли у вас общие темы? Слушает ли ваш муж, вас муж? Слушаете ли вы мужа? Как вообще происходит в семье? Взаимоотношения, диалоги? Есть ли у вас те темы, которые вам интересны? К примеру, супруг рассказывает о рыбалке. Супруг рассказывает о друзьях на работе, о каких-то проблемах, о поломанном автомобиле, о гараже, о своем хобби, о музыке слушает ли его жена, как она его слушает, не зевает ли, не отворачивается, не говорит, вот опять, заладил. Как слушает муж о том, что рассказывает жена, о маме, о подругах, какие-то споры, ссоры, выслушивает ли он, участвует ли он, как он выслушивает этот разговор, не зевает ли, не уходит ли, не повторяет то же самое, сколько можно, я только тебя и слушаю одно и то же. Уважительно ли вы относитесь друг к другу в диалогах? Вообще разговариваете ли вы не только как супруг-супруга, а как друзья, как муж и жена, как близкие люди, как любовники, как родные? Очень важно помнить, все отношения строятся на диалоге, как бы у вас ни было хорошо в семье, но если вы не говорите это все на спар. Где вы находитесь в течение дня когда вы находитесь вместе? Если жена на кухне муж на диване это проблема. Если наоборот это проблема тоже. Если муж у телевизора а жена с детьми учит уроки это тоже проблема. Если муж в гараже а жена в кафе и это проблема. Если муж с друзьями, жена на работе и это проблема. Не проблема когда вы вместе если вы порознен, то у вас вынуждено это. Вы не можете быть вместе. То есть либо работа, либо какие-то неотложные дела, где второй супруг присутствовать не может. Но если может, он обязан быть рядом. Идеальная семья – это вместе. В постели вместе, на кухне вместе, души вместе. На диване вместе и у телевизора тоже вместе. Если вы друг другу надоели, то это тоже проблема. Нужно понять, семья – это комфорт во всех смыслах, во всех отношениях, когда вам безопасно, когда вам легко, когда вас не критикуют, не обижают, не смеются, когда вас слушают, когда не молчат, когда вас замечают, когда в вас нуждаются, когда вас ждут, когда вам смотрят в глаза – это семья. И это любовь, это отношения, все остальное – это мираж, вот к чему нужно стремиться – к состоянию покоя, любви и гармонии, Тогда друг без друга не можете, когда тянет, когда с работы звонят и звонишь ты, когда ждешь вечера, утра. Это очень тяжело, очень тяжело так жить и крайне тяжело этого достичь, ведь когда-то же это было и хватало малого, все это было потому, что вы только были знакомы, а когда друг друга поняли и, так сказать, раскусили, разочаровались. Разочаровались почему? Она стала хуже выглядеть, располнела, либо сильно похудала. Вот то же самое располнело. сутулится, отрастил живот, не следит за собой. В быту делает невероятные вещи, отвратительные. Может быть, так делает тишина. Расслабились, опустили руки. Кто-то из вас, а может быть оба, почувствовали, что все, на этом все. Друг от друга никто не денется. Семья сколочена. Теперь можно подумать о себе. В этом кроется главная ошибка. Никогда не думайте о себе. Думайте друг о друге. Золотое правило. Я тебе, ты мне. Каждый из вас должен думать только о партнере супруги и никогда о себе. И тот в свою очередь должен думать о вас, ни в коем случае о себе. Это семья, это любовь, это настоящие отношения вы должны быть не просто любовниками, мужем, женой, а друзьями. Настоящими, без которых жить невозможно. Приглашайте в свои дела. Давайте вникать в свой бизнес, в свои проблемы. Разговаривайте, общайтесь. Будьте на виду друг у друга, не имейте секрета, не имейте задачи. Ничего не прячьте, вы почувствуете. Наконец, настоящая семья – это в открытом просторе, в открытом пространстве, в доверии, в свободе полной, в любви, в взаимопонимании и в желании помочь. И быть спасенным. И не зря говорят, когда дома плохо – это незащищенные тылы. Плохо все и вокруг. Если психоэмоциональная составляющая настолько угрюма и уныла, то это плохо, это сигнал тому, либо пора спасать, либо пора разводиться. Поскольку иначе раз все заходит все дальше и глубже. Но помните, всегда виноваты оба. Одной рукой не хлопает и одним веслом не гребут. Подойдите к зеркалу, Посмотрите прежде всего на себя, а потом поговорите с партнером, поговорите с женой или с мужем, разберитесь. Никогда не говорите, что виноват он, всегда говорите – виноват я. Прошу, помоги, давай разберемся, вот это диалог, с этого нужно начинать. Ищите бревна в своих глазах, но никогда соринки в чужих, все начинается с вас. Умнее и мудрее тот, кто первый задал этот вопрос – а почему? Для чего? Вторая составляющая измены, может быть, самая важная, это секс. Задайте себе вопрос, правильно ли у вас секс? Такой ли, который был год назад или 20 лет назад? Что изменилось? Что вы стали не давать? Что вы стали недополучать? Почему так происходит? Это очень хорошие, важные вопросы. Но чтобы на них ответить, нужно опять же подойти к зеркалу в прямом переносном смысле. Посмотреть на себя. Какой ты? Как ты выглядишь? Стал ли ты интересен? Следишь ли ты за собой? В плане гигиены идеален ли ты? А можешь ли ты теперь, осмотрев себя с голода ног, требовать идеального, от партнера от жены, от мужа? Привлекательный ли ты? Или тебе наплевать на все, что с тобой происходит и с твоим телом? Это тоже очень важный вопрос. Но нет важнее еще одной очень важной формы, которая работает в сексе тоже. Настоящий сексуальный партнер. Тот, кто любит прежде всего другого. Вы в сексе должны отдаваться полностью человеку. Думать о прокурении себе. То же самое со своей стороны делает он. Секс. Это труд для близкого вам человека. Соответственно, то же самое в его понимании сознания. Вы представляете, в какую энергии вылится то, что вы не думаете о себе, думаете о нем. Это будет взрыв. Это шквал эмоций. Никогда не останавливайтесь ни перед чем. Если кому-то из вас это приятно. Другое дело, если это больно, когда это приносит нестерпимую боль, поговорите с партнером, попытайтесь его уговорить, что-то изменить, либо от этого отказаться. Но если кому-то это нравится, а другому, может быть, и особого удовольствия не доставляет, то делайте это. Делайте это для него. Помните, вы делаете это не для себя. Тогда вы почувствуете, что такое настоящий секс, когда вы поймете, что каждый день, сколько бы раз сексом не занимались, раз в неделю, два раза в неделю, пять раз в неделю, двадцать пять раз в неделю, либо раз в год, секс должен быть, как в первый и последний раз. Секс – это неповторимое действие, это буйство. Буйство тел и фантазий. Не останавливайтесь ни перед чем, фантазировать, превращайте свои любые, Мечты в реальности. Не позволяйте, чтобы фантазия таковой осталась. Приобретайте игрушки, всевозможные приспособления, которые доводили бы вас до безумства. Делайте все, что нравится, партнеру и вам. Фантазируйте, чудите, меняйте позы. Играйте в игры. Вы Выдумайте всевозможные сценки, как хотите. Добивай, Добивайте с того, чтобы в конце секса вы были изнеможденными и счастливыми. Никогда не превращайте секс в тихое молчание, где закрыв глаза в темноте либо под одеялом молчат и тихо стонут оба без единого проявления эмоций. Я не открою америку, если скажу, что настоящий секс это веселье, это наслаждение, это опыт. Вы изучаете друг друга целиком и полностью, заглядывая, и рассматривая и вылизывая, высловливая каждую складочку и каждую щелочку. Это прекрасно любить человека, родного и близкого, полностью. Не глава а не только определенную часть. Вы не должны стесняться. Вы не должны думать о том, что существует понятие грех, типа разврата. Это вчерашний день, это каменный век. Этого нет. Повесьте над своей кроватью огромную надпись и напишите огромную надпись, на которую, которая будет гласить все, что происходит здесь, все правильно. Ведь это правление любви. Это и есть любовь, чисто мило. Вы пытаетесь человеку подарить любовь, внимание, ласку. Это любовь. Это от Бога. Нет понятия что-то отвратительное. Нет ничего аморального в том, что человеку в сексуальном плане что-то доставляет удовольствие. Пусть это будет чуть-чуть для вас неудобно, неудобно, может вызывающе, но позвольте ему получить то, что он просит. Позвольте вашей жене реализоваться, и своему и вашему мужу позвольте реализоваться. Заглядывайте в глаза, спрашивайте, что нравится, что нет, где больно, где приятно, что он хочет, остался ли он доволен, осталась ли она довольна, реализовал ли я все ее фантазии, мечты, что она хочет попробовать в следующий раз, что сегодня было так, либо не так. Изучайте и излучайте, любите, наслаждайтесь. Заглядывайте в глаза, слушайте, прислушивайтесь, шепчите всевозможные гадости на уши, заводите друг друга по-настоящему. Поймите, любое проявление секса, любых фантазий, любых нестандартных подходов – это все любовь. Ведь она направлена на то, чтобы понравиться, чтобы удержать, чтобы влюбить, чтобы приковать взгляд, мысли и все свое существо к себе, к самому. Это есть любовь, это есть поиск контакта, это самое важное, что нам Бог подарил и Вселенной, Создатель. Называйте, как угодно. Эти неистовые моменты, когда вы смотрите друг на друга и просто застываете в точке оргазма, это и самое важное. Вы должны этого добиться. Вы должны этого желать, вы должны к этому стремиться. А теперь самое главное. Измены происходят потому, потому что нет того, что я только что сказал. Жена уходит, так сказать, налево, потому что муж не додает, либо он ее уже не желает. Несколько причин. Он говорит, я полная, либо худая, либо глупая, либо от меня как-то не так пахнет. Все что угодно. Я бы мог просто, могла ему просто надоесть. Так не бывает. Виноват Роба. Вопросов может быть много. Как человек выглядит, следит ли он за собой. В плане гигиены все делается неправильно и идеально. Все должно выглядеть как картинка. Стараться стремиться к этому. Нельзя позволять себе, своему духу и телу просто существовать. Это ваше тело. Следите за ним, как вы следите за своим жилищем. Это он в том случае, если женщина уходит, если она уходит к другому мужчине именно, в плане измены, так сказать, налево. Причины опять же в обоих виноваты и мужчина и сама женщина. Чтобы ее вернуть, нужно и подавить все, что умеешь. Нужно сделать ее жизнь невероятной. Нужно приложить максимум усилий для того, чтобы она осталась рядом и не ходила к другому. В любви опять заново. Секс сделать невероятным, душа таким, от которого она никуда не уйдет, таким чтобы подобного не было нигде на стороне. Нужно сделать сексуальное партнерство таким интересным, таким привлекательным, чтобы она подобного ничего на стороне не получила, чтобы у нее просто закончились мечты и фантазии, понимаете? То же самое происходит с мужчинами, когда они уходят. Когда мужчина ищет партнера на стороне, как правило, женщина ему не додает. У него нереализованы фантазии. Как правило, мужчины говорят, мне нужна женщина на стороне, либо девушка, по той причине, что я не могу это позволить себе сделать со своей женой, со своей любовью. Она этого не делает, она этого не поймет, она этого не позволяет, ей это больно, ей это не нравится, это того. И мы начинаем уходить налево, ища все то, что нам не дают и дают дома, на стороне, и мы находим. В подавляющих большинстве мы находим, а потом перебираем. И потом это никогда не останавливается. Ну причина, опять же, не только в нас, и не только в женах, в обоих. Жена, возможно, не так уже выглядит. А может быть, я выгляжу уже не так, что она меня не хочет. Понимаете? С двух сторон. Идите к зеркалу, идите друг к другу, разбирайтесь. Уговаривайте, упрашивайте, меняйтесь. Это самое важное. Меняйтесь. Посмотрите на себя, прежде чем открыть рот, кому-то что-то высказать. Посмотрите на себя, что вы делаете не так, все вы ли делаете правильно, дарите ли у себя полностью, насколько вы себя отчетливо даете, насколько вы отчет, даете себя отчет в том, что вы без остатка дарите себя человеку, насколько вы искренне открыты и понятны. Помните, что секс – это половина семейной жизни, это та часть, где вы доказываете, что любите. Где вы наслаждаетесь где вы утопаете в теле друг друга. Вы можете быть за столом, за разговором, в транспорте, где угодно, одни. Но в сексе не соврешь, тут чувствуется. Вот поэтому научитесь говорить телами правду искренне, по-настоящему. Привлекайте, сияйте, излучайте любовь. И держите любовь свою, и держите партнера через секс тоже. Никогда ни в чем не отказывайте. Предлагайте себя, забудьте про табу, делайте все, что нужно вам и вашим партнерам. И тогда ваша жизнь повернется к вам лицом. И вы почувствуете, что судьба снова благоволит вам. И вы наконец обретете покой и гармонию. И поймете, что такое настоящее отношения. И муж и жена не только лишь супруги, но друзья любовь, добропорядочные соседи. На этом все берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.